Да, такие состояния очень часто есть у человека. Когда у вас будет происходить такое состояние, представьте, будто вместо вас вы видите э, перчатку с пятью пальчиками, вывернутую наизнанку. И в этот момент, сделав вдох, выверните ее обратно. После чего не забудьте запечатать себя, как я обучаю на ступенях со словами о хри. Сразу же вот это состояние у вас исчезнет. Мариет Микотеева здравствуйте я люблю эзотерику как можно